ух ребята, всем привет с вами, как всегда, Мугивара И добро пожаловать в новую часть по Clash of клан Сегодня мы играем в игры кланов, я хочу занять первое место. Чуть-чуть не хватает, до 900, 900 очков. Давайте напишем первое место Диаку который сейчас имеет 4 800. Может быть, он мне подарит реально первое место на видосик. И давайте побыстрее сразу же пойдем. У меня остается буквально 300 очков. Надо выбрать побыстрее все... Давайте вот это вот на 150. Вообще награды очень маленькие. Все, у меня есть. Буквально, вот прям еле успеваю. Забираю последнее задание. Полетели в бой. гейм мы быстренько улучшаем. Так, и нам надо быстрее найти базу, где прям рядышком есть. Открытие. Открытый место. Найс, у нас есть. Это реально место. Мне нужно быстренько забрать с помощью гоблинов. Выпустим обязательно это заклинание для того, чтобы выполнить задание. Нужно его... Вместе с ним победить. Так мы побеждаем. Реально выполняем это задание. И что же? Да-да, ребят. Вот этого я не ожидал. Буквально одной минуты не хватило. Магивар, извини, только сейчас увидел. Сори. Ну ладно. Да вообще, блин. Я, Понимаете, я сидел целый час по те, для того, чтобы занять топ-1. Я начал... С того момента, когда у него было 2000. Прикиньте, я почти его обогнал. Ну, это было очень сложно. Карма. Ну да, да, да. Конечно. Карма. Я тут реально пытаюсь все время занять первое место. Мне что то не дают. Сокланы какие-то мощные. Давайте прокачаем забор. У нас есть для этого ресурсы. Почти, ну, чуть-чуть остается докачать до фула вообще, в принципе, забор. Вообще, ну, смотрите, чуть-чуть, реально. Буквально там 10 или 20 заборинок. Это вообще изи. Так, ну и по постройкам, смотрите, я тут э, прокачиваюсь. У меня уже король. Прокачиваю до 65 уровня. Вот. И недавно поставил вардену. Вот, смотрите, там 6 часов, 5 часов. Недавно. Давайте э, на все монеты потратим на забор. И поставим последнее улучшение воздушную бомбочку. Если тебе понравился такой видос, ставь лайкосик, подписывайся на канал. Ну, всем спасибо за просмотр.